Друзья, всем привет! Представляете, утром как обычно просыпаюсь, где-то мы без четверти девять просыпаемся, потому что я поздно ложусь, сижу, делаю домашнее задание, и утром надо быстро собраться, чтобы успеть покормить детей, сводить их, покушать и быстренько побежать на занятие, которое начинается у нас в 10 часов утра. И мы все быстро-быстро-быстро собираемся, выбегаем, прибегаем в ресторан, кушаем. Я Сереже говорю, все, я уже поела. Я побежала, ты придешь позже. Прихожу я в лобби, там, где обычно проходят уроки. Смотрю, никого нет, вообще никого. И тут вижу девочку с нашей группы и говорю, где все? А она мне отвечает, что сегодня урока нет. Наш, э, э, наш преподаватель Педра поехал на какой-то митинг в Мадрид, но... В общем, дело не в этом. Дело в том, что я когда услышала, что урока нет, у меня такая радость, как знаете, в школьные годы, когда отменяется какой-то урок, когда заболевает учитель, и ты радуешься, что о, вот она, свобода наконец-то. Вот я сегодня ощутила именно вот такое чувство, приятное, необычное. Это чувство меня вернуло на много-много лет назад в школьные годы я думаю боже сегодня можно гулять как это круто домашнее задание у меня выполнено поэтому сегодня отдыхаем и мы пришли в номер и вот долго искали куда нам поехать где нам посмотреть какие красивые места и решили выбрать ботанический сад мы кстати там были в этом районе мы проходили мимо него вход платный но вход не настолько дорог ведь всего 3 евро так что погуляем у себя по ботаническому саду. И если останется время, еще рядышком возле ботанического сада есть хрустальный замок. Вот тоже. Постараемся туда попасть. Ну и все, поехали, а вы с нами. Какие ровные дороги, да? Интерес... Вот <ставь> в парке Европы такие же ворота стоят. Маленькая круга. <спохните> <смеется> а -а -а. Называется Ворота Аль-Кала. <смеется> <Ворота>, Аль-Кала. <смеется> <смеется> <Ворота, галь -кало. смеется> да. Мы были месяц назад здесь ровно. И сейчас вообще по-другому все смотрится. Столько цветов. раскрывались листочки на деревьях Сережа. Это он так едет вместе. Да. Такая зеленушечка везде красивая. А мы на месте, посмотрите, какая очередь. У них пасхальная неделя, они отдыхают и видна думаю чем бы заняться но ну, и мы не исключение ладно постоим я надеюсь тут нет ограничений по количеству Или нахождения возрасте. людей не ну возраст точно нет а будем стоять ждать у нас тут небольшая авария в коляске болтик мы потеряли с колеса соскочил болтик и все прошлись немножко поискали ничего не нашли ремонтируем, ремонтируем камешком, да, подбиваем да. Да, есть. заплатили мы не 3, а 4 евро дети бесплатно дали вот такую вот карту, еще сзади нас женщина, она спросила Блин, спросила, постаралась перевести то, что спрашивала у нас продавец билетов. Ну да, сзади нас она говорит: здесь где-то выставка есть. Еще можно на выставку отдельно билет купить. Но я сказала, нет, там только батальонский сад. Ладно, будем разбираться. Смотрите, как красиво. Все цветет и пахнет. Это в центре Мадрида. Такая красота. Боже мой, сколько тюльпанов! Пойдемте, как. Эту красоту смотреть Только мы ничего не трогаем Руками, только смотрим Боже мой это Почти как в Голландии Отставим чуть-чуть там. Вот, смотри, что это такое миндаль. почти в Голландии, наверное, в Голландии там масштабы побольше, но это красиво, очень красиво. А вот красный, белый, красный. Белые. 再去里面腿里面应该放在里面里面应该出去 сколько нужно ухода за этим садом? Тут целая армия садовников работает. Не все цветет, здесь и пахнет. Только-только видно, она начала все распускаться, потому что очень много мы видим роз, арки из роз, которые когда будут свистеть, это будет что-то невероятно красивое. Вот роза. А может это не роза? Нет, это не роза, это что-то другое. А что? А, такие у нас дома растут цветочки. Только у нас дома они такие маленькие, а здесь они покрупнее. И очень-очень много самшита везде. А? Ой, что я вижу, это груша, смотри, у них груша, это, это груша ну нет, пераль, что такое пераль, Но это, это, наверное, груша, но это груша. Яныч, Ян, Ян, туда, а потом туда, а, Пойдем туда. Да? Серьезно? О, народ ТикТок снимает. Ха -ха. Класс. ТикТок снимают, да? ТикТок по китайски или по японски? По китайски. Ладно. Пройдемся немножко вперед. А это? Это вишня или черешня? Это сереса. Вот, вот это точно черешня. Так, ладно, ребят, пойдемте обратно. Ох, как необычно! Посмотрите, какую я грядку нашла огородную. Эскарола, да. Брокли. Смотрите, листья салата. Ух ты! Римолача, вот это свекла, и где... сельдерей. Мама, где брокколи? Вот брокколи, вот, это брокколи, вот это брокколи. Это? Да, ну вот здесь должно это уже видно переросло брокколи Я в соцвете. а так в серединке должно там дальше видно там в серединке есть Она такого цвета фиолетового. Мама, вот такое в да? Помнишь, да, и да. И мы борщ варим из свеклы. Угу. Это ж листочки кстати, в супермаркете я видела отдельные листья продают. Я не знаю, куда их используют. Туда? И отдельно, но сам корнеплод. Вот интересно, надо узнавать, куда а они листья? эти листья используют. По-моему, они горькие в крупном виде, хотя я не помню уже. Я маленькие листочки салат добавляла. Так, а это сельдерей, скорее всего. Апио называется. Апио йено бланко. Апио йено бланко. Смотрите, огородик нашла. Так, памятник кому-то и пугало стоит. Это чтоб птички не прилетали. Да, вот такое пугало. Ну как ты понюхаешь? Что это такое? За цветочки. Какая красивая веточка. Ли, да, очень красиво. Что это? Это Уточки. Уточки. Уточки. Мама, мама, мама. А -а -а. Мама, Видите, вон мама утка ведет своих маленьких утят. Мама, да. Бананы, нет, банана нет. Сейчас я тебе дам другое, сейчас я тебе печенье дам, будешь печенье, груша есть, грушу будешь. Трогательное зрелище Такие маленькие уточки Я такого не видела Одна мама утка уже свое семейство Увела под дерево. Не знаю, что это такое Это не баба, это большая Это мама утка Выгуливает своих маленьких утят Деток Ой, нельзя тогда ям yeah, нельзя это их дом Bros Look, смотрите смотрите она выводит их по мостику Да, досточку положили здесь специально положили ну да чтобы им легче было выходить так Аккуратно, аккуратно. Кто-то вышел, кто-то нет. Я Еще один фонтан. Смотрите, дом жилой. Кому-то очень повезло. Представляю, сколько здесь квартира стоит. Наверное, несколько миллионов евро. Вот мальчик залез. залезь. Вид потрясающий. В самом центре Мадрида здесь столько парков в этом районе, столько музеев. Так, я вижу что-то красненькое, это красный клен. Я у себя в саду когда-то хотела красный клюн. Ты будешь яблоко? А сколько здесь квартиры могут стоить? От миллиона, да? Ну, от миллиона евро, правильно? Это розы? Нет, не розы. Бамбуковая роща. черный бамбук. Вот да, стебли угу. а Не надо в луже не надо. пойдем обходи, обходи лужу, мышь не в резиновых сапогах. Дыхайте, Солнышко то выходит, то заходит, то выходит, то заходит. Какое дерево высокое. Красные каштаны, розовые вернее. По-моему, в Киеве на крещатике такие высаживали. Смотрите, какие веселые клумбы, разноцветные тюльпаны. Много уже подцветало. Красиво. Так, а здесь магазин. А. Что? Важно, есть. Что такое? У тебя руки грязные. Ой, идем.